Вот там вот что-то есть, наверное. Да. Ничего не знаю. Бля, Ваня, до коробки нельзя открывать. бля, Блядь. Да, дядь, подсмотри-то, слева вроде кто-то был. Бля, ты шо, вонишь, что, гонишь нахуй? Да это, блядь, не дверь, это просто нахуй. А -а -а. Да, -а -а. да забей, уже поздно, блядь. Это раньше надо было. Дядь, уже, блядь, ты уже засветился. А, вон он, сука, чокнутый. Вот так, чокнутым иди. Да, я да, не будете я трогать, эти, я тебе отвечаю. Не, он типа пил. Там даже комната, блядь, там трое сидят, нахуй. Да, не будь тебя трогать. В инвалидной коляске, блядь. Вот тут вот трое сидят. Один без рук. Да не сутро телек. Да иди, блядь, заходи, нахуй, не тронут. Да не сюда, блядь, да можешь ну, хоть под лицом пройтись. Ну, похуй. Тут вроде один без рук вот а тут, да, вон, сука, сидит там он, забился. Ты <звы> лихой бы <звы> Да. А знаешь, другой где-то без рук. Тут ищи что-то, блядь. Нет? Да не, не тут, блядь, куда вон дальше иди? Блядь. Быстро. Вот, сука, блядь, вот. Сука, ты что гонишь, блядь, не шкаф, нахуй, там дверь, блядь. Присел, нахуй, прошел, и, блядь, ты что, гонишь? Вот. Вот здесь. Блядь, вот дверь напротив. Ну я не знаю труп, наверное. Mm. Давай, это жмурик нахуй. Вот тут под столом есть этот. Вот там одна, Там батарейка есть. Бесплатная. Ищи, вот тут, блядь, стой, вот тут тут, блядь, где-то должна быть ключ-карта эта, сука. Нету? Да не на полка, блядь, на столе. Вон mm. Да, на трупе, да, кстати, пропуск. Mm. Да, вон. Mm. Да, да. mm. Рахид, блядь. Mm. Я меня уже, Вот тут где-то под стол. Под стол лезешь на батарейка. Не, с забраны стороны, тот стручек. Обойди стол с другой стороны. Вообще, блядь, И, the... и the... шо, блядь, в стекло охуеть? А, в стекло. Вот тут, вот тут, да. Я уже знаю, что же в стекло. Вон, блядь. Ой, ебать, еще тут дружок. Там лохо. Там <свят> Все, Все. иди назад. Тебе, Ты, <свят> тебе теперь надо эту железную дверь открыть, понял? Там, типа, охрана эта хуйня. Не сюда, давай, через, через, присядь. Вот тут. Да они ссы, Они тебя не тронут. Пиздюханчики. Теперь иди к железной двери. По фасту, типа, блядь, там, типа, надо вырубить этот. Измахай мышкой, блядь. Измахай мышкой, блядь. мышкой, блядь. Фиш, вы меня